Упражнение «Кошка» для укрепления и растяжки мышц спины, мышц плечевого пояса и пресса. Округляем спину на выдохе, выпрямляем на вдохе. Выполняем в удобной для себя амплитуде. Теперь смещаем ягодицы назад, руки вперед и волной Кошкой, уходим вперед теперь прогибаемся вниз опускаем таз вниз ягодицы напрячь плечи тянем от ушей вверх поднимаемся сначала лопатками голову опускаем вниз руками выталкиваем себя и возвращаемся ягодицами назад к пяткам и еще раз так же Обращайте внимание на то, как работает ваш пресс. Подтягивайте пупок к позвоночнику, напрягайте ягодицы, опуская таз вниз. Подтяните плечи от ушей. Шея длинная. Руками выталкивайте себя вверх, круглая спина. И выполняем упражнение в удобном для себя темпе. В удобной для себя амплитуде. Никуда не торопимся, очень медленно и очень спокойно. Лопатки вверх, вот здесь складочки между лопаток быть не должно. Теперь ягодицы назад к пяткам, локти на полне кладем, расслабляемся, переводим кисти к коленям и круглой спиной поднимаемся вверх, упираемся основанием ладони в пол. И снова растягиваем спину, круглая спина, прямая спина. Данное упражнение можно включить в утреннюю зарядку или в вечернюю растяжку. Выполняем два раза в день.